Всем привет! В этом видео я покажу как устанавливать необходимые тулзы, тулы, api, там sdk или еще что-нибудь, по-разному можно это все назвать Вот, но покажу как установить необходимый инструментарий для того, чтобы, чтобы приступить к знакомству с языком python с помощью minecraft э, вот ну и собственно говоря, то есть можно запустить э, то есть вы после этого должны э, у вас э, вы, вы сможете запустить сервер minecraft дальше вы сможете клиентам подключиться к этому серверу и дальше сможете э, с помощью определенного api и с помощью языка python э, к примеру создавать какие-то строения то есть посредством установки различных блоков по нужным координатам сможете узнавать э, координаты игрока сможете э, писать какие-то мини игры э, вот но это будет в следующих видео то есть я планировал два-три видео еще сделать, но все конечно же зависит от того, насколько будет интересно это видео вам, а это я буду судить по лайкам, по комментариям и по количеству просмотров. Вот, но это такая начальная стадия. Есть существуют, я видел точно три книги, которые, которые вот в такой форме знакомят желающих с языком Python. Тон, да, посредством игры в Minecraft. То есть э, с языком Python можно познакомиться э, многими способами. Их очень много. Но это один из них. И так как мне тоже по работе нужен будет язык Python, вот то, соответственно, я как бы буду знакомиться сам, ну и буду показывать вам. Вот. Ну что ж, приступим. Итак, что для всего этого надо? Э, ну, для этого всего надо Minecraft. Питон или Python, ну на русском питон, на английском Python. Дальше Java, Spigot сервер, вот Minecraft Python API и разбры Juice. Здесь небольшой набор функционала, то есть API, ну небольшой API для того чтобы в мире minecraft что-то делать ну там там там увидите но там немного функций там можно получить координаты можно отправить сообщение в чат можно устанавливать блоки можно ну не по одному блоку а целым каскадом ставить вот ну и еще какие-то пару функций вот ну этого в принципе достаточно для того чтобы начать знакомство Дальше идеешку какую идеешку я использую? Я вот эту не использую. И, и для idle или как оно там? Я использую вот, но ну, мне она неудобна. Вот я вот по, -по -пай -чарм, короче, использую. Вы это все увидите. Дальше, что тут надо дальше делать? Ну дальше, так как я под Ubuntu это все делал, вот в книгах расписано, как это делать под Windows, MacOS, Linux, ну я использую Linux, поэтому я под свою Ubuntu это все делал. Ну, что тут надо? Тут надо выполнить вот вот это. Ну это, в принципе, можно не выполнять, но я выполнил это все сначала, а потом понял, что id.l.e. там, короче, она мне неудобна. Вот, ну, короче Выполните в терминале Вот это нужно установить Python 3 Дальше Python 3 PIP Python 3 PIP это такой менеджер пакетов Для установки всяких пайтоновских пакетов Дальше, дальше нужно установить Java, OpenGDK 7 Может быть и выше Может быть и ниже, ну здесь написано 7 Я все точно так же и делал Дальше нужно установить Spigot сервер Как его устанавливать? Ну, ну, ну, ну, ну, нужно скачать build-tools. Я ее, я -то скачал. Вот она есть. Дальше я создал папочку Minecraft и вот здесь будет сервер. И вот в этом сервере я скопирую вот сюда эту джарку Java-овский файл дальше теперь с помощью его можно собрать нужную версию spigot сервера Ну, смотрите здесь указано вот вот это две рысочки rev и версии и, и циферки это означает номер э, версии сервера если вы это не укажете вот вот это не укажете а только вот вот это будет собрана самая последняя версия я собственно говоря самую последнюю версию и буду собирать вот у меня minecraft клиент и как вы видите самая последняя версия на данный момент 1.14.4 соответственно соответственно мне версии указывать не надо мне надо просто просто просто вот так вот сделать скопировать и это все выполнить в терминале вот, что идет дальше Ну, сейчас идет клонирование Всяких репозиториев туда Короче, всего того, что нужно для запуска сервера Minecraft Ну, на вашем компьютере Вот, ну, пока это все устанавливается Посмотрим, что надо сделать дальше Дальше нужно сделать файлик Вот, вот такой, ну, как угодно вы его можете назвать. Это башевский файлик, в котором вот, вот это нужно будет прописать. Соответственно, спигот у вас после, после выполнения всех этих действий, после сборки сервера, будет появиться файлик спигот. И в моем случае это будет 1.14.4 jar. Соответственно, в башевском файлике вот это нужно будет прописать. Да? Ну, для того, чтобы стартовать сервер. Вот. Дальше, соответственно, нужно будет э, поставить права на запуск вашего скрипта и, собственно говоря, после этого запустить сервер. Э -э, вот, наверное, вот. Да, после этого перейдем к установке Minecraft Python API, установке этого пакета и установке м -м, непосредственно Raspberry Juice. Но но это будет позже. Самое главное сейчас сейчас эти действия. Э -э вот. Ну я поставлю пока на паузу. Пусть пусть пусть пусть все это выполнится. Вот и в принципе, а в принципе не в принципе, а, все файлики вот здесь пишется, да? А, к примеру, вы вы создали для себя какую-то папочку. Я для себя создал, как вы видите, Майнкрафт сервер. И вот здесь все происходит. Вот, соответственно, в эту папочку потом нужно будет скопировать, скопировать, скопировать, скопировать, скопировать. А, вот, вот это склонируем это API и дальше туда, туда же, туда же, а вот в плагины скопируем непосредственно э, Raspberry Juice, то есть он будет в виде jar файла. Ну, это все, короче, будем делать по порядку. Ну, вроде как все, все установилось, э, установилось. Что-то, что-то мало. Вроде все. Ну, да ладно. Что нужно сделать дальше? Дальше нужно gedit и server.sh. Вот, вот, создали файлик. И в этом файлике делаем следующее. Копируем вот это вот. И устанавливаем версию. Сейчас вы увидите. Вот так вот, четыре. Сохраняем. Есть. Сохранили. Ну, ну, в принципе, да, все. А, так, смотрим, смотрим, есть. А, версия Spigot 1.14.4. Все верно, 1.14,4. А, дальше нужно установить права на запуск. Ну, это можно сделать. SH мод в терминале. Там плюс X и м -м, старт сервер. А, вот. Ну, либо же. Либо же вот здесь, да, файлик, mod и все такое. Дальше, дальше, дальше. Что у нас тут пишет? Ну, пишет, попробуй запустить свой сервер. Ну, давайте попробуем. Давайте сделаем вот так вот. старт сервер. Так, и... И здесь какая-то ерунда. Что-то пошло не так. А, а, а, а, вот. Перед запуском, короче, нужно зайти в файлик. А, так тут же и написала, по-моему. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, -ой. А Вот, вот здесь написала, что у нас, что у нас нужно согласиться с лицензией. Вон, вон оно чем. Значит, нам нужно вот это вот открыть и установить тут True. Ну, типа мы лицензию прочитали. Все, конечно же, читают, и я тоже ее прочитал, наверное. А теперь Запускаем сервер. Сейчас должен запуститься сервер. Сервер должен запуститься раз. И второй сейчас сделаем стартовую попытку подключиться к нему. То есть нужно дождаться пока все это подгрузится. Вот после чего я запущу клиент и подключимся к серверу. Если все будет хорошо и все подключится, значит можно приступать к следующему этапу. Так, сервер запустился, мы видим вот здесь дан вот, значит, пробуем подключить наш клиент. Так, вот он клиент, запускаю клиент, вот, запускаю клиент. клиент запущен, выбираем мультиплеер и выбираем добавить сервер и тут какое-то сейчас имя надо бы дать ну дадим вот так вот python test wow. а здесь нужно IP указать ну понятное дело localhost потому что сервер локальный поэтому можно просто прописать localhost вот сервер есть Давайте я к нему подключусь, к нему подключусь, и вот я появился, и все нормально. Так, я чуть больше вот так вот сделаю, расширим. Вот, вот, сервер есть, клиент запустился, подключился, и все хорошо. Теперь можно продолжить выполнять следующие шаги. Отключаюсь отключаюсь и выхожу. Что нужно делать дальше? Дальше надо склонировать вот эту репу. А, и что нам говорит? Говорит, говорит а, эта инструкция говорит перейди в ту папочку, где сервер. Так, сервер стопнуть. Вот здесь написать просто стоп. Вот. И сервер должен сейчас остановился. Так, говорит, перейди в эту папочку в сервер и склонируй сюда репозиторию. Я так и делаю. Git клон и вставляем вот это пай 3 майн есть склонировал дальше нужно установить ну я уже устанавливал а, вот поэтому тут по идее вообще не должны быть никаких проблем но у меня из первого раза не было никаких проблем install и дальше нужно вот так вот указать не вот это вот, по 3 3 Майн API мастер, Потому что у нас оно просто по 3 mine, mine API. Короче, во, во, вот так вот. И нажимаем Enter. Вводим пароль. А, ну и че? Ну, я так понимаю, вроде все установилось, да? Ну да, все тоже. Да, да, да. А, ну, ну, ну, ну, ну, процесс установки особо не было заметно, потому что я ставил уже раньше, вот. А, поэтому ничего никуда вы, вы не увидели, что что-то куда-то копировалось бы. Дальше, дальше нужно нужно нужно скачать Raspberry juice, Raspberry juice. Вот здесь переходим по этой ссылочке и нажимаем download latest file. Вот, нажимаем ОК и сейчас оно должно скопироваться. О, да, видите уже, уже скопировано было. Вот теперь, теперь это все добро нужно скопировать. Так, куда она нам говорит? В плуг, в плагины. Сейчас я это и сделаю. Так, вот это Raspberry Juice 1.1. Так, и идем в плагины. В плагины и прямо вот сюда копируем. Есть, скопировал. Ну и говорит, говорит нам э, наше руководство, что теперь можно пробовать протестировать это все добро. Ну что ж, э, чтобы это протестировать, э, что нужно сделать? Надо запустить в первую очередь сервер. Запускаем сервер еще раз. То есть сейчас -то этот плагин должен подхватиться. Так. Сервер стартует. Стартует. Все, запущен. Теперь запускаю клиент. запускаю клиент и подключаюсь к серверу и дальше и дальше и дальше сейчас я запущу и даешку и даешку и все увидите так где мой клиент а, вот он клиент а, подключаюсь к серверу к серверу подключился сейчас чуть больше Окошечко сделаю вот, ну и теперь э, дело за малым. Нужно запустить нашу идеешку, ну, соответственно, в которой там все настроено, пути, э, интерпретаторы и т.д. и т.п. И попробовать написать что-то хотя бы, ну, классическое, да? Hello World. Написать в чат. Э, э, как тут? Я, кстати, в Майнкрафте не спец. Я не знаю, как тут чат. Как тут в чат написать? Ладно, ну, короче, сейчас попробуем. Итак, я запустил эту идешку. Тут был как проект, тест 1. Что-то я не понял, как его удалить. Вот отсюда, не, не знаю. Правой кнопкой, короче, я его просто удалил с диска. Вот. Короче, что надо? Надо New Project назвать. Выбрать New Project. Использовать Python. И этот New Project... Будет, будет, будет находиться. Сейчас я выберу директорию, Python, скрипты, урок 1. Есть. Что это такое? А, все, все, все нормально. И нажимаю создать. В этом окошечке Дальше, дальше, вот есть проект, и теперь надо новый файл, новый файлик я назову main.py Есть, новый файлик есть, что теперь надо сделать? Ну, по примеру, с скопипастим, ну, даже не то, что с скопипастим, надо сначала проимпортировать пару модулей про импортировать и подключиться смотрите а вот здесь пишет такую вот ошибочку импорт mspi а как бы типа его нету но но это нужно эти модули установить а как alt shift enter alt shift enter вот Alt Shift Enter. Ну в этой доешке получается у нас установился этот, этот модуль MSPM. Это что-то походу Minecraft. Вот, короче, но ну, это то, что мы устанавливали. Дальше импортаем пока не надо и вот это блок тоже не надо. Смотрите, теперь можно перейти и посмотреть непосредственно к этому модулю. Давайте, давайте я перейду. Refactor, нет, не рефактор. Go to declaration or usage. Не, не, не. Блин, было все как-то по-другому. А, вот, implement. нет. Окей, okay. давайте я попробую тогда запустить. Run. Что? Вроде все нормально. Да? Да. Ладно, ладно. Что надо сделать дальше для того, чтобы... Ну, смотрите. Это импортируется модуль. да? Мы его установили. Мы установили main äh, pie... Где оно? Где оно? Где оно? Вот, смотрите. Py3 minep вот непосредственно непосредственно все эти исходники грубо говоря ну описание этого пи то есть сюда можно зайти, открыть эти файлики и посмотреть какой есть функционал вот, ну например здесь в Майнкрафт Uh, .py, есть вот такие функции getblock, getblock get getblock, get get установить блоки, там получить высоту и т.д. и т.п. Например, uh, в модуле блок здесь описаны все модули которые типа есть ну на самом деле вот по айдишкам то есть воздух это айдишка 0 там камень айдишка 1 и тд и тп вот здесь как бы в качестве э, пере, типа перечисления или констант это все описано вот короче функционал здесь не очень ну ну, ну со временем будем разбираться ну по крайней мере, в, в следующих двух-трех видео, если, конечно же, вы это все залайкаете, ну, соответственно, я пойму, что вам это интересно. Так, это по-хорошему мы должны были типа подключиться, но результата видно не было, результата не видно. Опа, это кто такой? А, Какая-то корова. Ладно, что? Ну, первый шаг какой? Первый шаг. Для того, чтобы убедиться, что все работает, нужно, нужно написать какое-то сообщение. То есть отправить какое-то сообщение в чат. Для этого для используем MS Minecraft и post to chat И, соответственно, можно что-то написать. Напишем, напишем Hello Minecraft. Вот так вот, Minecraft. То есть эта функция то есть эта функция непосредственно отправит сообщение в чат Майнкрафта. Дальше можно аналогично написать это, это же в консоль. Потому что, например, взаимодействовать с чем-то, ну вот с клавиатуры, то это все дело будет происходить в консоли. Вот, функция print в питоне выводит сообщение в консоль. Но а, непосредственно, если мы поговорим о... Так, давайте я запущу о питоне. Вот, как вы видите, вот здесь, вон, Hello Minecraft в левом нижнем углу. То есть, все у нас получилось. Вот, вот, то есть, это первый вот такой скриптик, с помощью которого мы непосредственно смогли подключиться к Майнкрафту и уже что-то туда даже отправить. Вот. Язык Python он используется много где. Он используется в качестве, да, можно сказать, клея между какими-то различными модулями. То есть он может использовать для связки, например, какого-то движка, ядро которого написано на C++, вот, с чем-то другим, да, с каким-то другим функционалом, то есть на языке Python э, удобно, э, то есть создавать, обрабатывать какую-то логику и вызывать какие-то модули, э, которые, например, требовательны по производительности, по памяти, то есть эти модули пишутся на языке C++, например, или на языке C, вот, соответственно, ну, вся самая сложная логика, которая должна быть, должна работать быстро, а с помощью Python это все склеивается, склеивается UI, как интерфейс вызываются нужные модули и т.д. и т.п. вот собственно говоря знакомство с, с python будет поначалу, будет будем знакомиться с помощью майнкрафта вот посоздаем то есть познакомимся там с какими ну с небольшими основами этого языка вот а дальше если это все будет интересно то можно уже будет перейти к чему-то более сложному ну и в принципе давайте наверное здесь еще напечатаем координаты игрока что для этого нужно сделать перемены здесь объявляются по факту например мне нужна переменная x x равно М.С. Get нет Player Get Pos Да X Вот по-моему вот так Хотя нет, хотя так делать нецелесообразно. Смотрите, переменные объявляются, то есть тип не надо указывать. Можно вот непосредственно сделать вот, вот так вот. То есть в данном случае будет создан объект а, определенного типа. Какого типа? Ну, что-то оно не хочет переходить к, к, к, к, к... А, нет, вот, перешло. А какой тип... А тип у нас, надо сюда посмотреть, go to, а тип у нас это вектор, трехмерный типа вектор, или могу ошибаться, ну, короче, это три значения. Ага, это список из трех значений, соответственно, x, y и z. Что касается координат в мире Майнкрафта. Смотрите, какие тут координаты. Х, ну, координаты тут как бы привязаны непосредственно к сторонам света. То есть положительное значение х, это уходит на восток. Отрицательное на запад. То есть x плюс-минус, да, это у нас вер горизонталь. Вот. Вертикаль, это у нас y. И y да то есть положительное значение это вверх а отрицательно это низ и координата z z у нас север это минус значение а юг это плюс вот то есть то есть то есть я думаю вы поняли теперь смотрите соответственно x y и z Uh, вот эта вот функция getPOS, она возвращает некий объект, составной объект да, из трех значений. Дальше нам нужно оттуда из uh, этого всего получить значение x, y и z. Соответственно, вот мы сразу же непосредственно объявляем переменные, этого, ну, переменные для хранения этих значений. Дальше, теперь смотрите, x равно POS.x и то же самое вот здесь, .y. И точка Z. Дальше. Для того, чтобы вывести это все добро, например, в консоль. Ну, давайте попробуем. Вот так вот сделать, да? Попробуем выполнить и посмотрим, что получится. Дело в том, что ничего не получилось, потому что мы видим ошибку. Почему ошибка? Смотрите, ошибки не будет, если мы сделаем вот, вот так вот. Print X. Print X. Почему ошибки не будет? А потому что в данном случае x имеет какой-то определенный тип. Но это точно не строка. Почему была ошибка здесь? Потому что здесь у нас идет попытка склеить строку с числовым значением. Так делать нельзя. Для того, что функция print принимает параметры какого-то одного типа. Соответственно, что можно сделать? Можно сделать следующее. Можно привести нашу x к строке. Для этого есть функция str и, и, и... Передаем туда наше значение x. Дальше str y и str z. Так, вот так вот видим все координаты, но дело в том, что это будет не особо читаемо, а, Как вы видите, ну все слилось. А, вот, что можно сделать? Можно, конечно, же, добавить разделители, но, по-моему, можно даже сделать через запятую, если не ошибаюсь. А, так, так, так, так, быстренько запустим. Вот, и таким образом у нас все через запятую. И тогда, когда у нас все через запятую, мы, в принципе, можем... Ой-ой-ой, что это я сделал? Нажал insert. Да? елки палки что такое? Во. А вот Тогда можно разные типы совмещать и можно как бы не объединять в один тип, потому что в предыдущем варианте мы все объединяли в, объединяли в один тип и была ошибка. Тут же все идет через запятую, это означает, что функция print выведет все через пробел. Но эта функция print выведет в Terminal. нам же надо вывести куда а вот сюда что мы собственно говоря сейчас и сделаем смотрите я напишу вот так вот current position вот и в скобочках давайте я сделаю вот так вот такой финт и в скобочках в скобочках будем выводить Итак, вот что у меня получилось. Так, вроде, вроде нигде не ошибся. Давайте запустим. Вот и все, как мы видим, получилось. Можно нажать кнопочку F3 и посмотреть текущие координаты. А где эти текущие координаты? что то я не наблюдаю. Чего-то я не наблюдаю. Где? А, вот я иду. Не понял. Что-то не те, по ходу координаты. 113, 73, минус 212. А ну-ка. Не то. Что-то не то. А, я не ту функцию использую. Надо было использовать getTilePos. Вот. Но в справке надо посчитать, чем они отличаются. getTilePos. Вот. Теперь должно Будет все правильно. Так, вот 1, 4, минус 6. 1, 4, минус 6. Опять-таки, что-то я не врубаюсь. Ну, 1, 4. А почему? x, y и z здесь совсем другой. Короче, короче почему да потому что сейчас а, с этим разбираться я не буду а, вот короче короче думаю на этом и закончим то есть что мы здесь научились сделать это устанавливать а, этот сервер запускать его и непосредственно уже можно писать какие-то простенькие скрипты для того, чтобы что-то делать в мире Майнкрафта. Можно здесь циклы, можно здесь запускать потоки, в которых тоже будут циклы, которые будут проверять, например, какие-то координаты и т.д. и т.п. Ну, текущая игрока и там что-то делать. Вот, ну, все остальное в следующих видео. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.